Приветствую вас, друзья! В эфире канал «Субъективные мнения юридических людей». Я ведущий Алексей Ладный. Мы находимся в Москве на русском марше. Мы наблюдаем большое количество полицейских, большое количество военных, то есть военных и полицейских гораздо больше, чем самих непосредственно митингующих. И что мы наблюдаем? Основная группа молодежи наиболее радикально настроена, была оттеснена и недопущена до русского марша. Мы видим, что за рамками металлоискателей находится очень большая группа людей. Их не допустили на основной марш. Они выдворяются цепочкой полицейских. Им говорят о том, что шествие закончилось, хотя оно фактически так и не начиналось. Полицейские достаточно жестко вытесняют людей. Мы видим, что количество людей очень и очень большое. Это в основном молодежь до 20 лет вот непосредственно, так сказать боевые отряды, которые взаимодействуют с людьми надо сказать, что солдатики, они выполняют функцию фактически дружинников, вот он стоит солдатик, они ничего в общем-то не предпринимают за рамками очень большое количество людей и вот эти люди, которые не были допущены до русского марша они решили, что они проведут свой альтернативный русский марш вот сейчас как раз мы наблюдаем что один из активистов заявляет о том, что в связи с тем, что власть отказала им в законных требованиях в конституционном праве провести шествие, провести митинг, они будут проводить свой альтернативный русский марш, независимо от того, какое решение было принято властями. И это совершенно конституционно, это совершенно соответствует закону Российской Федерации. Мы наблюдаем, что сзади на него налетает тут же полиция, его очень в очень жесткой форме задерживают и тащат в автозак. После этого начинаются очень жесткие задержания, то есть полиция нагнетает очень жесткую обстановку. Мы смотрим, полковник, наблюдая за действиями своих подчиненных, видимо, он очень доволен, как мальчика без спецэкипировки, без всего, тащат в автозак совершенно противозаконно. Вот сейчас будет очень интересный момент, сбивают бабушку и пытаются задержать одного из активистов, который высказывает свое неудовольствие. И буквально за несколько секунд, вот как раз это сейчас происходит, вот нападают на одного из человека, который высказывал свое мнение, и буквально две женщины совершенно спокойно, без всяких усилий, отбивают у полицейского. И вот непосредственно само альтернативное Шествие Альтернативный русский марш, независимо от того, что на них было оказано огромное давление со стороны власти, огромное воздействие со стороны полицейских. Русский марш состоялся не фейковый, русский марш под прикрытием властей. Радикальный русский марш, были очень радикальные выкрики. Революция, революция и еще раз революция. Как раз мы это видим. Идет очень большая группа людей, то есть люди понимали, куда они идут. Они понимали, что может произойти. И буквально через, условно говоря, несколько десятков метров мы видим, что группа полицейских, в количестве примерно 50 человек, несется с огромной скоростью, чтобы перекрывать это движение и приостановить это шествие. Вот так или иначе люди показали, что они способны на принятие конституционных решений. Спасибо, что вы нас смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.